Всем привет! И мы запускаем нашу флэмс. Это будет уже 11 серия. Так, на нас кто-то нападал. Я давным-давно не заходил сюда. У нас тут куча событий. Я построил лабораторию. Смотрите, какая она красивая. Я тут могу как бы улучшать барберов, лучниц и гоблинов. Я вообще оказаться тупой. Давайте установим бомбу. И не знал, что тут можно еще один сборщик эликсира построить, еще одно золото и тому подобное. Вот наш план. И, кстати, у нас появилась лига. Да, кому-то. Видите, тут рейтинг в этой лиге. Нужно до 500 добраться, чтобы была уже бронзовая лига второй дивизии. Так, на нас тут много нападали. И моя защита выстояла. 54 вон. Жестко, жестко. О, у нас тут еще достижение. Уничтожьте 10 стен. Так, еще достижение. Уничтожьте 25 хижин строителей. Еще одно достижение. Держите оборону против 10 атак. Так, у нас тут еще... Радуюсь, что 11 уровня стало 7 лет. Ну да.